66 .ру. А вот кинообезреватель Афиши писал, что в ну, своей рецензии, что вы не можете играть и что у вас получился очень такой заторможенный майк. Как вы относитесь а, к такому мнению? Не знаю, не как. Сегодня, сегодня мы разберемся с этим вопросом, а да, потом, да. может быть, на эту афишу наедем, так чтобы если расправить. Знаете, это же у каждого человека есть свое представление, да, кто должен быть каким. Но у нас же есть режиссер, есть кино. И мнение этого человека вообще ничего не значит, понимаете? Это его мнение. У нас у каждого свое мнение, да? Есть же? У вас же есть мнение на свое? Вот вы посмотрите фильм, скажете потом его. Хорошо? Но то, что у всех разное мнение, это хорошо на самом деле. Кто-то так видит, кто-то это. Это нормально.